Вот получается, что вот у нас есть несколько посланий таких, да, вот э, по уровням, по чакрам, скажем так. Вот, там, на первом уровне физическом, там, э, пожелание здоровья, там, будь здорово, живи сто лет, условно говоря. На уровне ощущений, э, ты хорошая, такая какая ты есть, принятие. На уровне чувств, э, будь красива, ты красива. Там, будь красивее меня, такое пожелание. На уровне личности будь счастлива, будь счастливее меня. Ну, те послания, которые хочется услышать. Там, Выйди замуж, роди детей, будь счастлива с мужем. На уровне кармы, то есть там учись у жизни. Вот. Все, что ты не знаешь и не умеешь, то можно научиться. Жизнь это, собственно говоря, образование. На уровне знаний. Будь мудрее, будь осознаннее. Ну и на уровне духа, там, сделай род сильнее для тех, кто находится в теле рода, те, кто находится в живом пространстве рода, это проживи жизнь осознанная, помни свое прошлое, цени свое прошлое, осознавай свое прошлое. То есть это вот ряд посланий на различных уровнях. И вот все вот эти послания, все вот эти пожелания вы можете получить, выстраивая отношения с другими женщинами. И добрать это можно от них. Не нужно маму терроризировать, пытать ее и заставлять дать, но ну, что у нее нету? Она не накопила этот опыт, не, нет у нее вот таких ресурсов. Вот. И вот э, взрослый, взросление, переход из девочки в женщину, он подразумевает то, что вы понимаете, вот это можно маму взять, за это маме спасибо, а вот это маму взять я не могу. И я тогда строю отношения с женщинами другими, и в отношениях с ним я это получаю.